Как нужно относиться к церкви и к батюшкам? Тепло. Почему? Дело в том, что в том мире, в котором мы живем, должны быть знамена, идеологии, к чему можно стремиться. Должны быть примеры. И церковь в этом случае занимает позицию примера. Допустим, родители дерутся, там все в мире, люди друг друга ненавидят. А вот церковь, она может сказать через батюшку, она может сказать, что Иисус Христос сказал, любите друг друга. Что в этом плохого? То есть это какой-нибудь, это какой-нибудь маяк. То есть этот маяк он может заставить человека услышать это, идти в этом маяке, не злиться, не беситься, там женщине служить своему мужу, а мужчине быть верным по отношению к своей женщине, не прелюбодействовать зарабатывать и строить семью и так далее, любить тех, кто рядом находится. Ведь это же хорошо. А кто еще научит? И, конечно же, сейчас в мире вот проявление вот такого негативизма. Я вот не осуждаю этих людей. Есть, допустим.